Добрый день! Вас приветствует компания «Инфострой», отдел сопровождения. Меня зовут Забойкина Алла. Я методист по разработке системы ПИР. Компания «Инфострой» специализируется на разработке программных продуктов для решения комплекса задач ценообразования в строительстве, производственного учета, а также анализа сметных данных и их интеграции с корпоративной информационной системой предприятия. Вашему вниманию предоставляется обзор функциональных возможностей системы ПИР. Работу со сметной документацией в системе ПИР можно условно разделить на несколько этапов. Первый этап – начало работы. На этом этапе выполняется первичная настройка системы на дальнейшую работу, создание сметных объектов и ввод необходимых исходных данных. Второй этап – работа со сметными объектами. На этом этапе широко используется функционал системы для удобства работы со сметными данными, а также для обработки и анализа полученных итогов. Выпуск сметной документации подразумевает использование инструментов и настроек для просмотра и печати требуемых выходных форм сметных документов и их экспорт во внешние форматы. Этап правка на этапе согласования и утверждения. На этом этапе сформированные сметные документы могут носиться корректировки, затрагивающие большой объем данных. Поэтому для повышения производительности и удобства работы следует максимально использовать те инструменты, которые предоставляет система ПИР для групповой обработки сметных данных. На этом же этапе происходит экспертиза проектно сметной документации. И на последнем этапе выполнения можно использовать функционал системы ПИР для учета выполнения работ и при необходимости формирования исполнительных смет. Рассмотрим некоторые инструменты системы ПИР которые помогут наиболее эффективно работать со сметной документацией на всех этапах. Рассмотрим первый этап начала работы. Основные настройки для работы в системе PIR. Настройка таблиц соответствия стадии состава, заполнение таблицы организации, настройка привязки исполнителей и загрузка в систему пересчета в текущие цены. При открытии системы ПИР после первичной установки или после обновления перед пользователем может появиться окно с запросом на полуавтоматическую настройку таблиц соответствия сначала стадий, а потом и состава проекта. Рекомендую вам соглашаться на эту настройку, и система выполнит ее сама. После ее выполнения при открытии уже существующих смет может появиться запрос на синхронизацию данных. Также соглашайтесь на это действие. Эти настройки не приведут к пересчету готовых смет, но помогут максимально эффективно использовать инструменты для работы со сметными данными, которые может предложить система ПИР. После настройки таблиц соответствия стадии состава рекомендуется заполнить список организаций. Он находится в экране «Система», раздел «Список организаций». Открывается двойным щелчком. Система ПИР позволяет просто внести наименование организации с указанием реквизитов. Например, для списка заказчиков. Или воссоздать структуру проектной организации, указать список отделов и сотрудников каждого отдела. Как, например, здесь. Каждая новая организация Создается по кнопке «Создать организацию». Далее можно создать отдел и создать сотрудника. Эти действия позволят при работе со сметами заполнять договора, подписи сметных документов, а также назначать исполнителей работ. Список организаций можно экспортировать в формат Excel, а также импортировать из Excel файла. Так один сметчик проектного института может создать список организаций, необходимых для работы, выгрузить его и передать своим коллегам. Следующая важная настройка – это создание привязки исполнителей. Новая привязка создается по правой клавише мышки. Я открою уже готовую. Слева в колонке «Элемент состава» Мы видим перечень разделов проекта, а справа в колонке «Исполнитель» можем выбрать, кто будет исполнителем данной работы. Выбираем исполнителя работ, соответственно, из списка организаций. Это может быть организация, это может быть отдел или это может быть сотрудник организации. Использование привязки позволит автоматически распределять работы, то есть разработку разделов проекта по исполнителям, с возможностью формирования финансового отчета по исполнителям работ. Привязку можно назначить по умолчанию, тогда исполнители из этой привязки будут назначаться на разделы проекта автоматически при добавлении расценку смету. А можно назначать исполнителей вручную при работе с локальной сметой. Можно создавать несколько таблиц привязок исполнителей, например, для разных объектов проектирования. Следующий шаг – это загрузка пересчетов в текущие цены. Индексы пересчетов в текущие цены для проектных и изыскательских работ публикуются ежеквартально – письмах Минстроя РФ. Для загрузки индексов в ПИР следует зайти в пункт меню Справка, Страница обновлений системы на веб. На открывшейся странице обновления системы ПИР перейти в раздел Загрузить текущие индексы ПИР и скачать файл с текущими индексами. Далее в системе ПИР по правой клавише мышки следует выбрать пункт меню «Импортировать пересчет текущие цены» и указать путь к скачанному файлу. В систему загрузится текущий пересчет. После выполнения системных настроек можно приступить к созданию сметных объектов. Для этого мы переходим в экран сметы. Проектная смета создается по правой клавише мышки на узле проекта «Создать проект». При этом заполняются данные заголовка проекта, которые будут потом переходить во все созданные локальные сметы. У меня уже создан проект. В заголовке проекта следует задать наименование, шифр, стадию проектирования, а также данные договора, номер договора, номер приложения, задать дату создания договора, дату начала, дату окончания работ, наименование. Также здесь заголовки выбираются организации, генеральный проектировщик и организации заказчика». Их можно завести вручную, но если мы с вами создали таблицу организации, то предпочтительнее выбрать организацию генерального проектировщика из списка по кнопке с тремя точками. И наименование организации заказчика точно так же выбираем из уже созданного списка. Что нам это дает? Когда мы с вами, например, заполняем договор, то уже главного инженера проекта мы можем, опять же, не вводить вручную, а выбрать из организации проектировщика. И когда мы с вами будем заполнять подписи проекта, точно так же подписи мы с вами сможем выбрать из предложенных организаций. Ответственный представитель заказчика и составитель проекта. Для создания локальной сметы, Следует переключиться в закладку «Состав» и создать локальную смету либо по кнопке «Создать», либо по правой клавише мышки «Создать локальную смету». Система PIR позволяет создать обычную локальную смету, смету затрату, смету процентную норму, смету процентную норму со строками, а также смету экспертизу. Мы создадим обычную локальную смету. Открылось окно локальной сметы. Зададим ей наименование. Например, общежитие рабочих. Шифр. Из проекта в локальную смету перешли следующие данные. Стадия проектирования. Данные по договору. Наименование организации проектировщика и организации заказчика а также подписи руководителя проектной организации и ответственного представителя заказчика. Начальника отдела и составителя сметы мы можем выбрать по кнопке с тремя точками из организации проектировщика. Например. Сохраним сделанные изменения. Добавление расценок в смету происходит во вкладке «Строки». Добавлять новые строки можно с помощью кнопки «Создать строку», также по правой клавише мышки. Я вам хочу показать еще один способ добавления строк в смету с помощью перетаскивания. Для этого выберите по правой клавише мышки пункт «Создать строку из базы института», одновременно удерживая клавишу Ctrl. На экране одновременно будет отображаться окно локальной сметы и окно базы НСИИ. Например, мы хотим добавить в локальную смету строчку из справочника объекта жилищно жилищно-гражданское строительство» СБЦП-2103. Найти нужный справочник можно с помощью «Поиска поиск справочников». Можно искать сразу расценку, если мы знаем ее наименование. Или можно найти нужный справочник с помощью фильтра. Для этого вам нужно знать уровень цен этого справочника. Встаем на уровень цен 2001 год. Заходим в поле фильтра наименование справочника. И через значок процента начинаем вводить наименование нужного нам справочника допустим, «Жилищ». Программа нам сразу отфильтрует справочник «Объекты жилищно-гражданского строительства 2010». Двойным щелчком по наименованию мы перейдем в этот справочник. У нас раскроются расценки данного справочника. Опять же, найти нужную расценку, если мы знаем ее наименование, удобно с помощью фильтра. Через значок процента мы вводим, например, общежитие. После того, как нужная нам расценка нашлась, левой клавишей мышки мы ее перетаскиваем на экран сметы. И заполняем основной показатель. Например, 250 единиц. Далее в фильтре можно искать следующую расценку. Например, рядом с общежитием нам нужно будет запроектировать спортивную площадку. Комплексная спортивная площадка, например, площадью 435 квадратных метров. Опять же, левой клавишей мышки перетаскиваем расценку на смету. После того, как набор расценок завершен, окно смет нормативной базы можно закрыть, а окно локальной сметы развернуть на полный экран. В процессе работы со строками нередко встречаются ситуации, когда необходимо выполнить одинаковое действие с несколькими строчками сметы. В этом случае удобно использовать инструмент групповых операций. Для того, чтобы его использовать, нужно выделить те строки, которые необходимо обработать. Выделение строки может происходить двойным щелчком. Либо с помощью э, кнопки «Выделить» «Снять выделение со строк». Либо с помощью горячих клавиш, например, сочетание клавиш Ctrl-A, это «Выделить все строчки сметы». После этого пункт меню «Групповые операции» станет активным. И вот такие действия мы можем выполнить с помощью групповых операций. То есть назначить пересчета, то есть пересчет текущей цены. Использовать привязку исполнителей. Назначать поправку из базы, создавать текстовые поправки или удалять их. Задавать значения стадии проектирования, менять вид затрат, тип учета и так далее. Ну, для примера мы с вами рассмотрим назначение поправки на сокращение сроков проектирования в один-два раза из методических указаний 2010 года. Создать поправку из базы. Открывается окно выбора поправок. Для поиска нужной поправки, опять же, удобно пользоваться фильтром. Встаем на именование. Через значок процента Начинаем вводить наименование поправки. Допустим, сокращение сроков проектирования. Двойным щелчком выделяем нужную нам поправку и нажимаем кнопку «Выбрать». Как мы видим в формуле, поправка у нас добавилась на обе строки нашей сметы. С помощью групповых операций также можно назначать настройки пересчета в текущие цены. Построчная индексация с помощью функции пересчетов предпочтительнее, чем использование концевиков, и имеет ряд преимуществ. Например, при назначении пересчета программа автоматически назначает индекс для уровня цен каждой расценки. То есть, таким образом, при составлении сметы не надо делить ее на разделы, если в ней встречаются расценки из справочников разных уровней цента. 2001 и, например, 95 года. Еще одно преимущество назначения пересчета позволяет увидеть актуальные текущие стоимости не только по каждой расценке, но и по элементам состава в каждой расценке, да, то есть по каждому разделу. Для наглядности давайте добавим в эту смету еще одну расценку из справочника 95 года, допустим ирование системы оповещения людей о пожаре. Можем найти ее с помощью поиска расценок. При задании ключевых слов для поиска желательно слова вносить без окончаний. Вот система ПИР нам нашла нужную расценку. Система оповещения людей о пожаре на объекте. Двойной щелчок. Вводим основной показатель. Допустим, 560 квадратов. Окей. Расценка добавилась в смету. То есть обратите внимание, у нас с вами есть две расценки из уровня цен 2001 года и расценочка из уровня цен 95 года. На них должны назначаться Разные пересчеты, разные индексы. Теперь выделяем все строки сметы. И с помощью групповых операций назначаем пересчет. Допустим, возьмем четвертый квартал 2019 года. Двойным щелчком его выбираем, нажимаем ОК. И вот мы видим, на расценке назначились пересчеты. На первые две расценки у нас назначился индекс для уровня цен 2001 года. На последнюю расценку у нас назначился пересчет уровня цен 1995 года. Часто вызывают вопросы расчет строк от итога раздела или группы строк, так называемых процентных норм. Это строки, расчет которых ведется в процентах, или коэффициентов в зависимости от суммы других строк сметы. Например, рассмотрим расчет раздела АВОС. Создадим строку. В нормативной базе найдем. Опять же, справочник объекта жилищно-гражданского строительства. И найдем расценочку, она самая первая расчета воздействие объекта капитального строительства на окружающую среду. Двойным щелчком добавим ее в смету. То есть расценка рассчитывается как 4% от стоимости проектной документации. Для того, чтобы ее рассчитать, мы с вами выделяем строки сметы, от которых будет считаться наша процентная норма. Встаем на строку процентную норму, и внизу в детальных формах во вкладочке строка нажимаем кнопку «Добавить». Список выделенных строк добавился вниз. Их стоимости просуммировались. И от этой стоимости рассчиталось 4% на разработку раздела «Вовоз». Теперь рассмотрим работу с элементами состава проекта во вкладке «Состав». «Состав работы». На элементы состава также распространяется действие групповых операций, но только в рамках текущей строки расценки. Так, например, можно выделить несколько разделов проекта, которые не разрабатываются, и групповыми операциями задать им тип «Игнорировать». Например, выделим «Мероприятие по обеспечению доступа инвалидов», ну и, к примеру, раздел «Охрана окружающей среды». Далее через групповые операции мы с вами можем выбрать инструмент «Изменить тип элементов состава». Вместо стандартного «Добавить» выберем «Игнорировать». Это значит, что выделенные элементы состава на работу у нас с вами не будут рассчитываться. Теперь попробуем назначить поправку на несколько элементов состава. Например, на архитектурные решения, на конструктивное объемные планировочные решения и, например, на раздел ПОС проект организации строительства мы через групповые операции назначим поправку на элементы состава, допустим, на сейсмичность 7 баллов. Поиск поправки мы, опять же, проведем через функцию фильтра. Так, сейсмичность символов. Допустим, на оползневые явления. Две поправки. Выбрать. Обратите, пожалуйста, внимание, что на тех разделах, которые мы с вами выделяли, POS, архитектурные и конструктивные решения, у нас появился вот такой синий треугольничек, значок на элемент назначены поправки. На закладке поправки на строке мы с вами видим, что действительно они назначены, причем назначены опять же на архитектурные там, допустим, решения. Да? Архитектурные решения. И обратите, пожалуйста, внимание на формулу расчета в строке. То есть у нас берется 14% раздела архитектурное решение умножаются на усложняющие коэффициенты сейсмичности и оползневых явлений, то есть общий повышающий коэффициент рассчитывается как единица плюс дробная части наших поправок плюс 0,15 плюс 0,15. Далее следующий раздел конструктивно объемно объемно-планировочное решение» у нас с вами имеет процентную долю 15%, которые опять же умножаются на расчетный коэффициент. И 6% проекта организации строительства также умножается на расчетный поправочный коэффициент. И далее прибавляется оставшиеся 56%, которые включают в себя долю всех оставшихся разделов проекта, которые не пересчитывались с помощью поправок. Теперь рассмотрим назначение исполнителей. Назначение исполнителей работ можно производить как на строку расценку и в этом случае считается, что все работы по этой строке выполняются одним исполнителем. Например, Обычно эти работы, которые отдаются на субподряд или струки расчета отдельных разделов, как в нашем случае АВОЗ, например. Также исполнителя можно назначать вручную на элемент состава работ. Это удобно использовать для распределения работ между отделами или сотрудниками проектной организации. Например. И так далее. В случае, когда одни и те же работы по разным объектам выполняют одни и те же исполнители, удобно использовать привязку исполнителей. Привязка назначается на смету с помощью групповых операций. Выделяем строки сметы. Пункт меню ⁇ Групповые операции ⁇ Назначить исполнителей из привязки. Выбираем таблицу привязок. И мы видим уже готовое распределение состава работ по исполнителям по каждой строке нашей сметы, где есть состав. Итоги по составу и исполнителям. Система ПИР обладает большими возможностями для анализа информации. И один из таких инструментов – это итоги по составу разделов и по исполнителям работ. Такие отчеты формируются автоматически на каждой локальной смете и содержат информацию о распределении стоимости работ по непосредственным исполнителям работ это могут быть организации, это могут быть отделы или физические лица, проектировщики. И по стоимости разработки каждого раздела проектной документации. Отчеты формируются на уровне локальной сметы, а далее из локальных смет поднимаются в проект. Такую сводку можно вывести в Excel для дальнейшего анализа и обработки. Заключительной частью обработки сметы является расчет НДС. Для этого система пер предоставляет два инструмента. Концевик локальной сметы и инструмент начисления. С точки зрения удобства использования рекомендую вам использовать именно инструмент начислений. Он имеет ряд преимуществ. Первое преимущество. Его применение можно настроить по умолчанию. И таким образом пользователь избавляет себя от лишнего действия на значение концевика. В нашем случае по умолчанию начисление не настроено, поэтому в закладочке заголовок, вкладка начисления мы можем его добавить. Налог на добавленную стоимость. 20%. В закладке заголовок общее сведение мы видим начисление НДС. Следующее преимущество использования именно начислений. При формировании стоимости проектной сметы стоимостные показатели локальной сметы переходят в проект без учета НДС. То есть нам не нужно будет лишний раз отключать, например, концевик локальной сметы или там, отключать НДС в концевике локальной сметы. И третье преимущество. Итоги локальной сметы по составу и исполнителям, которые мы с вами только что рассматривали, будут рассчитываться с учетом всех назначенных пересчетов, но без НДС в текущем уровне цен. В то время как, если бы вы использовали концевик и поставили бы в заголовке флаг расчета итогов по составу и по исполнителям с учетом концевика, начисление НДС в концевике соответственно, перешло бы в расчет итогов по составу и итогов по исполнителю. Мы рассмотрели этап работы со сметными объектами. Следующий этап, который мы рассмотрим, это выпуск сметной документации. Перед формированием выходной формы сметы на печать во вкладке «Расчет» Можно посмотреть, как будет выглядеть описание расценки в выходной форме сметы. В третьей графе отображение описания расценки настраивается в закладке заголовок, вкладка вид. Здесь мы можем, например, задать в поле расчет строки, как показывать, к примеру, поправочные коэффициенты. Показывать только шифр, показывать только наименование или полностью шифр и наименование. Можно также показывать кратко в виде коэффициента. Например, только шифр. Обратите внимание, как изменится у нас с вами описание расчета. Также здесь настраивается отображение, например, элементов состава. Можно показывать включенные элементы состава. Можно показывать... Только исключенные элементы состава. Не выводить их вообще или показывать все. Также как их отображать? Процент, стоимость и процент и стоимость. Допустим, только процент. Таким образом, делая настройку, мы регулируем внешний вид нашего будущего отчета. Отображение шифра расценки в печатной форме корректируется с помощью инструмента «Псевдонимы в справочниках». В псевдонимах можно задавать, как будет отображаться шифр расценки, будут ли прописываться номер главы, номер таблицы, пункт, полностью они будут прописываться или сокращенно и так далее. Для редактирования псевдонимов следует переключиться в окно «Система ПИР. Мы можем переключиться через пункт меню «Окна». «Система ПИР. Далее зайти в пункт меню «Сервис», «Псевдонимы справочников». В открывшейся таблице найдем нужный нам справочник «СБЦП-2001-03». И зададим псевдонимы к расценкам разных уровней вложенности. Например, расценки, у которых два уровня вложенности, это обычно расценки из общих указаний справочника с указанием пункта. Три уровня вложенности. Расценки. Глава. Раздел. И расценки с наибольшими уровнем вложенности в данном случае 4, это глава, раздел, таблица, пункт. Обратите, пожалуйста, внимание, что для разных расценок разного уровня вложенности я немножко по-разному задала псевдонимы. То есть вот для расценки из общих указаний по пункту. У нас наименование справочника будет выводиться, например, как объекты ЖГС. А для расценок наибольшего уровня вложенности наименование справочника будет выводиться как объекты жилищно-гражданского строительства. И расшифровка обоснования будет сокращенная. Да, глава, раздел, таблица, пункт. Сохраняем сделанные изменения. Хочу обратить ваше внимание, что таблица псевдонимов настраивается. Также она может загруж... выгружаться и загружаться. Что позволит сохранять единообразие в выпуске сметной документации, если в организации, например, несколько рабочих мест ПИР установлены локально. Теперь вернемся в локальную смету. Через пункт меню «Окна». И для учета изменений в локальной смете, в смете следует нажать а, кнопку «Обновить». Обратите, пожалуйста, внимание, для первой расценки в закладке «Расчет» мы с вами увидели, что у нас изменилось обоснование, описание обоснования расценки. Например, для раздела «Овоз» Вот у нас как раз обоснование получилось краткое. да, Краткое наименование справочника объекта ЖГС. Общее указание пункт 1.6. То есть таким образом вы настраиваете псевдонимы так, какие требования предъявляются к выходным формам сметной документации в вашей организации. После настройки описания расценки можно выводить смету на просмотр и печать. В окне просмотра также есть большое количество настроек, которые позволят получить желаемый вид выходной формы. То есть можно настраивать смету, внешний вид, можно настраивать видимые столбцы, можно настраивать подписи сметы и общее оформление. Варианты настройки выходных форм можно сохранить для использования в дальнейшем, выгружать и передавать другим пользователям для соблюдения единого стандарта, выпускаемой сметные документации в разных отделах проектной организации. После окончательной настройки выходной формы смету можно отправить на принтер, либо экспортировать в форматы Excel, Word а также форматы, например, PDF или JPEG. Следующий этап – правка на этапе согласования и утверждения сметной документации. На этом этапе работа ведется уже в проектной смете. В окне проекта существует возможность групповых операций с локальными сметами. Например, при необходимости внесения изменений в какие-либо данные договора, например, поменялся, и так далее. То есть мы меняем эти данные в проектной смете, а далее выделяем весь список наших локальных смет и с помощью групповых операций выбираем пункт «Перенести данные в сметы». Сохраняем проект и указываем, какие данные мы с вами переносим. В нашем случае изменились данные договора. Okay. То есть таким образом, открывая любую локальную смету, мы увидим, что наш гип изменился. Закладки заголовок. ГИП проекта. Также хочу обратить ваше внимание, что при изменении стадии проектирования стадия может переноситься не только в заголовок локальной сметы, но и в строки локальной сметы. И в этом случае каждая строка, каждая расценка будет пересчитана в соответствии с с новой стадии. То есть, например, если мы сейчас с вами наши сметы пересчитаем из стадии проектная документация в стадию рабочая документация, то на каждой строке у нас будет изменен состав в соответствии со стадией рабочая документация. И также будут изменены значения поправочных коэффициентов, если они зависели от стадии. Также в окне проекта есть функция цветового выделения сметы, Причем для каждого цвета можно задать свое описание. И это цветовое выделение в дальнейшем будет сохраняться и в дереве локальных смет в главном окне программы. Также хочется обратить внимание на возможность настройки порядка следования локальных смет. То есть с помощью специальных кнопок вверх и вниз. Сохранить изменения. Мы видим, что у нас сохранился измененный порядок и сохранилось цветовое выделение локальной сметы. На этапе согласования сметной документации в нее зачастую вносится большое количество правок. Некоторые из них отменяются, другие утверждаются. Для того, чтобы отслеживать состояние сметы на разных этапах согласования правок, удобно использовать механизм снимков. Снимок – это зафиксированное состояние локальной сметы на текущий момент. Отличие снимка от копии локальной сметы в том, что снимок не является сметным объектом, то есть он не влияет на итоги проекта. Снимков на локальную смету можно делать несколько на разных этапах. Ну, вот мы с вами видим исходный вариант снимок. Да? Снимок после проверки начальника отдела. Ну, давайте сделаем еще один снимок этой сметы после, после проверки у заказчика. Ну и давайте теперь сравним исходный вариант сметы и смету после проверки у заказчика. Для этого мы выбираем снимок для сравнения 1, выбираем снимок для сравнения следующий и нажимаем кнопку «Сравнить». Вот мы видим протокол «Результат сравнения». То есть мы видим, что входим Проверки у заказчика, смета была изменена. То есть у нас изменился расчет, у нас изм... некоторые строки были удалены, ну и, соответственно, изменилась как бы общая стоимость. Этот отчет можно вывести на печать, для того, чтобы потом его проанализировать. Если, допустим, нас не устраивают те правки, которые были внесены в смету, и мы хотим вернуться к исходному варианту, то всегда есть возможность восстановить смету из снимка. Вот таким образом, открывая восстановленную смету, мы увидим, что действительно она вернулась к исходному, начальному своему варианту. Все строки на месте. И рассмотрим последний этап, этап выполнения. На последнем этапе система PIR предоставляет два инструмента для учета работы. Первый инструмент – это выполнение. Он Используется для внутреннего учета выполнения работ исполнителями. Итоги выполнения из строк локальной сметы поднимаются в итоге локальной сметы, а потом и в проект. Давайте рассмотрим, каким образом мы с вами можем учесть выполнение по строке локальной сметы. Для этого внизу в детальных формах мы переключаемся в закладку выполнения и нажимаем кнопку «Создать». Программа нам предлагает выбрать исполнителей работ, которые у нас назначены на текущую строку. Допустим, «Строительный отдел» и выбор периода, когда выполнялись работы. Допустим, в январе. Ок. Вот мы видим, что в 2020 году за январь месяц исполнитель «Строительный отдел» у нас выполнил все работы. Если мы хотим откорректировать а, выполнение, то есть, допустим, работы выполнялись не только в январе, но и в феврале и в других месяцах, в этом случае мы нажимаем кнопку с тремя точками и можем задать размер выполнения. Например, стоимостной показатель, либо процент выполнения. Ну, допустим, в январе выполнили на 560 тысяч работ. А остальные работы на 100% были выполнены в феврале. Видим учет выполнения. Видим остаток 0. Далее следующий исполнитель. Выбираем следующий отдел. И выбираем период, когда проводились работы. Допустим, в феврале. Таким образом настраиваем выполнение по всем исполнителям, а заданным на текущую строку локальной сметы. Данные по этому выполнению будут подниматься в общее выполнение по локальной смете. И далее уже в окне проектной сметы во вкладке выполнения мы будем видеть итоги по выполнению по всем локальным сметам, входящим в этот проект. И таким образом можно раскрыть этот отчет. Второй инструмент – это создание исполнительных смет. Они позволяют вести учет выполненных работ, предоставляемых заказчику. При формировании исполнительной сметы можно указать работы, выполненные за отчетный период, и откорректировать их объем. Например, создать исполнительную смету. У нас открывается список строк, входящих в локальную смету, с указанием объема. Например, на какой-либо строке, на кланковом бурении скважины, у нас был выполнен не целый объем. Вместо 90 метров, допустим, было выполнено 40 за отчетный период апреля 2020 года. И обратите внимание, как только я изменю объем по этой строке, у меня сразу же изменится объем гидрогеологических наблюдений и объем камеральной обработки материалов буровых работ. А так работает механизм связанных строк в сметах на изыскание. Далее нажимаем кнопку «Создать». у нас формируется исполнительная смета. Окно исполнительной сметы практически полностью а, повторяет окно локальной сметы. Только в закладке а, строки мы видим дополнительные колоночки, стоимость всего и, а, соответственно, плановая стоимость. И если у нас а, Какие-то работы выполнялись не полностью, то, соответственно, мы с вами увидим разницу в стоимости и, соответственно, разницу в объемах. Плановый – это то, что было задано в смете. Объем – это то, что закрывается текущей исполнительной сметой. Выходная форма исполнительной сметы выглядит следующим образом. Согласованный расчет, исполнительный пересчет на апрель. Фактически выполнено в апреле. И выполнено всего по смете, включая апрель. То есть исполнительная смета имеет накопительный итог. Если в договоре оговорена возможность закрытия работ по текущей цене на момент выполнения, то в, локальной, в исполнительной смете можно заменить пересчеты. На текущую с помощью групповых операций и в этом случае мы с вами будем видеть согласованный расчет разницу в стоимости согласованного расчета и исполнительного пересчета на апрель месяц мы рассмотрели лишь некоторые функциональные возможности системы ПИР, которые позволяют сметчикам успешно решать стоящие перед ними задачи по разработке сметной документации на проектные изыскательские работы и проводить анализ и учет полученных результатов. Также для удобства работы хочу обратить ваше внимание на такие дополнительные инструменты, как навигация между открытыми сметами, работа с двумя сметами на экране, инкрементный поиск и фильтры, возможности сортировки и группировки данных, Использование горячих клавиш, отмена и повтор действия, автосохранение. Система ПИР имеет широкие возможности для корпоративной работы. И вот некоторые из них вы видите на экране. Это система управления базой данных корпоративной версии PIR с использованием SQL сервера. Масштабируемость системы, которая позволяет одновременно работать как на одном, двух, трех, так и на ста и более рабочих местах. Надежное функционирование в разветвленной корпоративной сети с организацией коллективного доступа к единой информационной базе. Реальная поддержка в единой информационной базе нескольких тысяч проектов, сотен тысяч локальных смет и настройка права доступа к сметным данным и отчетам сотрудникам различных подразделений в соответствии с их должностными обязанностями и назначенной им ролью в конкретном проекте. Пользователями нашей системы являются такие предприятия, как ПАО «АНК Башнефть», ООО «Газпромпроектирование», ПАО «Линэнерго», ГБУ «Доринвест», ОНО «ДПО Маспросвет», АО «Концерт Титан-2», и многие другие. Спасибо за внимание. Для подробного использования системы PIR демоверсия доступна для скачивания с официального сайта. На экране вы видите контактную информацию. Ваши вопросы и предложения по работе с системой PIR просим присылать на нашу почту а 0 sobakainforu До свидания.